Процесс номер 7. Оценка сновидений. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите понять, почему у вас возникло определенное сновидение? Когда хотите узнать, какова ваша точка притяжения – а также получить ответ на вопрос в процессе создания чего именно вы находитесь еще до того, как ваше создание проявится в жизни. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс оценка сновидений будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 1. Радостью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 Ваши мысли и их последствия, проявляющиеся в жизни, всегда находятся в вибрационном соответствии. Подобным же образом ваши мысли находятся в вибрационном соответствии с тем, что приходит в ваши сны. Ваши доминантные мысли всегда соответствуют тому, что впоследствии воплощается в жизни. Поэтому, как только вы поймете неразрывную связь, и постоянные взаимодействия своих мыслей, чувств и их последующих проявлений, то получите возможность предсказывать будущие события своей жизни. Было бы просто прекрасно, если бы вы обращали внимание на свои мысли прежде, чем создадите с их помощью то, что впоследствии в вашей жизни произойдет. Столь же ценно обнаружить мысль, которая привела к определенному событию, и после того, как оно произошло. Другими словами, вы можете установить зависимость между своими мыслями, эмоциями и событиями жизни, как до их возникновения, так и после. Оба эти процесса полезны. Любое сновидение всегда находится в соответствии с вашими мыслями. Таким образом, если любой сон является фактически вашим творением, то вы не можете видеть во сне ничего такого, что не было бы продуктом ваших мыслей. Если что-то появилось во сне, значит вы уделяли мыслям об этом достаточно много внимания. Сущность ваших мыслей в конечном итоге проявляется в реальной жизни, но от вас требуется гораздо меньше времени и внимания на то, чтобы она проявилась в сновидениях. Именно по данной причине сны имеют огромное значение для понимания того, что вы создаете в своей жизни, находясь в бодрствующем состоянии. В процессе создания вами нежелаемого для себя гораздо проще изменить направление своих мыслей прежде, чем нежелательное событие произойдет, чем менять направление мыслей, когда все уже случилось. Процесс оценка сновидений состоит в следующем. Ложась спать, напомните себе, что сны точно отражают то, о чем вы думаете. Произнесите «Я хочу спать крепко и проснуться свежим и отдохнувшим». И если я во сне увижу что-то важное, то буду помнить об этом, когда проснусь. Затем, проснувшись, не спешите вставать с постели. Полежите еще несколько минут и спросите себя «Помню ли я то, что мне снилось?» Некоторые моменты сновидений будут вспоминаться на протяжении всего дня, но наиболее важными для вас являются именно те, что приходят на ум сразу же, как только вы проснулись. Вызывая из своей памяти сновидения, постарайтесь вспомнить, что вы чувствовали, когда вам это снилось. Дело в том, что эмоции, которые вы испытывали во время сновидения, гораздо важнее, чем детали и подробности самого сна, поскольку они несут в себе более значимую информацию. Чтобы тот или иной объект мог проявиться в жизни, ваше внимание к нему должно быть достаточно сильным, а в случае со сновидениями внимание требуется все-таки значительно меньше. По этой причине ваши наиболее выразительные сновидения обычно сопровождаются сильными ощущениями и эмоциями которые могут быть приятными или неприятными. Но в любом случае они будут достаточно сильными, чтобы вы могли определить их после пробуждения. Каковы были ваши чувства во время сна? Если вы просыпаетесь после хорошего сновидения, сопровождавшегося приятными ощущениями, значит доминантные мысли направлены в желательную для вас сторону. Если же сон был тяжелым и неприятным, это служит для вас сигналом тревоги. Будьте внимательны. Ваши доминантные мысли находятся в процессе привлечения нежелательного жизненного опыта. При этом не имеет значения, насколько близко вы подошли к проявлению своих мыслей в реальности. Вы в любой момент можете принять решение и изменить ход своих мыслей, а следовательно сделать результат более приемлемым. Согласитесь, гораздо приятнее самому осознанно написать сценарий жизни, вводя в него только приятные события, чем доводить себя до краха, притягивая то, чего не хочешь, а затем изо всех сил пытаться выкарабкаться из ямы, в которую сам же себя загнал. В этом случае будет гораздо труднее повернуть все по своему желанию, ведь вам придется решать сразу две проблемы – разбираться и с последствиями, и с мыслями их породившими. Когда вы поймете, что сны являются зеркалом, отражающим реальные мысли и чувства, а заодно и их последующее воплощение, то начнете куда осмотрительнее подходить к выбору мыслей, стараясь оказывать позитивное влияние на сновидение». И как только ваши сны станут более позитивными, то можно считать, что вы встали на путь изменения жизни в лучшую сторону. Если вы утром открыли глаза и вспомнили, что вам снился плохой сон, то не следует впадать в панику. Наоборот, будьте признательны внутренним чувствительным датчикам за то, что они предупреждают вас об опасности обжечься. Поблагодарите свои эмоции за предоставленную информацию о том, что ваш теперешний образ мыслей – может привести к нежелательным последствиям. Вы ничего не создаете в то время, пока спите. Ваши сны являются всего лишь продолжением того, о чем вы думаете, когда бодрствуете. Тем не менее, как только вы просыпаетесь и начинаете думать о своих снах или обсуждать их, подобные мысли влияют на ваше будущее. Запись снов может вам помочь, но при этом вовсе не обязательно скрупулезно вдаваться в детали. Запомните место, где проходили события в вашем сне, людей, которые чаще всего в нем появлялись. Запишите, чем занимались вы сами и что делали другие люди. И, наконец, наиболее важный аспект – как и что вы чувствовали во время сна. Вы можете обнаружить, что испытывали во время сна не одну, а сразу несколько эмоций, но они, по идее, не должны сильно отличаться друг от друга. Например, вы не можете ощущать во время одного и того же сна одновременно восторг и гнев, поскольку вибрационные частоты этих двух эмоций совершенно противоположны друг другу и поэтому не могут появиться вместе. Итак, когда вы определите, какие эмоции испытывали во время сна, то, захотев их изменить или улучшить, можете обратиться к последнему процессу – подъем по эмоциональной шкале. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе оценка сновидений. Сны могут дать вам настоящее озарение. Благодаря им вы можете узнать свое истинное вибрационное состояние. Ваши воспоминания о сновидениях – это своего рода физическая интерпретация нефизических мыслей, которые становятся доступны вам во время сна. Когда вы спите, то возвращаетесь назад к энергии нефизического мира и общаетесь с ней, подразумевается, конечно, не словесное, а вибрационное общение. Затем, проснувшись, вы переводите полученную вами информацию в доступный для понимания физический эквивалент. Иногда, если вы очень сильно хотите чего-либо уже долгое время, но не верите в возможность исполнения желания, то во сне можете увидеть, что получили желаемое. И тогда с удовольствием, вспоминая свой сон, вы снижаете вибрацию сопротивления, и желание может исполниться. Много лет назад Джерри и Эстер начали работать вместе. Тогда они еще и не догадывались, к чему может привести это сотрудничество. Они уважали друг друга, но между ними не было и намека на романтические отношения, поскольку ни Джерри, ни Эстер в силу сложившихся обстоятельств и собственных убеждений не позволяли себе даже думать об этом. Однажды ночью Эстер приснилось, что Джерри, она ясно увидела его, опустился на колени возле кровати и поцеловал ее в щеку. Это было похоже на одну из сказок, которые нас... Когда Джерри коснулся ее губами, в ней проснулись удивительные неожиданные чувства. Радость, счастье, появилось ощущение, что все теперь будет хорошо. Эти чувства и в самом деле с трудом подавались описанию. Ей казалось, что она еще никогда не испытывала ничего подобного ни во сне, ни наяву. Проснувшись, Эстер никак не могла забыть свой сон и все время мысленно возвращалась к нему. С той самой памятной ночи она уже не могла думать о Джерри так, как раньше. Сон будто бы прогнал все прежние эмоции, к которым она привыкла. Воспоминания были настолько волнующими, что она хотела увидеть сон снова». Но поскольку это оказалось невозможным, то она решила, что просто никогда не забудет его. Больше всего на свете ей хотелось сохранить те чувства, которые она испытывала во сне. Именно вибрация этого желания, в конце концов, свела Эстер и Джерри вместе. Эстер часто думала «Я хочу быть счастливой». Я хочу, чтобы любимый человек понимал меня. Я хочу, чтобы моя жизнь была полна радости. Когда Эстер думала подобным образом, хотя в ее жизни и не было того, о чем она мечтала, внутренняя сущность слышала эти просьбы и давала в ответ знаки, видимые или невидимые, но при этом достаточно отчетливые, чтобы она не могла их забыть. Эстер всегда слышала зов издалека, и когда она устремлялась навстречу зову, какое же удивительное и плодотворное это было время. Сны как возможность заглянуть в будущее Итак, предположим, вы знаете, чего хотите, но никогда в своей жизни этого не имели. Например, вы хотите быть здоровым, но никогда таковым не были. Или, возможно, вы стремитесь к богатству, но в реальной жизни постоянно ощущаете нехватку денег. Вы могли мечтать о любви, но не были любимы. Во всех этих случаях обратитесь к своей внутренней сущности и скажите, чего и почему вы хотите. И пусть внутренняя сущность, когда вы будете спать, откроет вам путь, по которому можно пойти в поток энергии и обрести нужное вибрационное состояние. Тогда закон притяжения даст вам все, чего вы желали. Сны – это проявление вашей точки притяжения. Таким образом, их можно рассматривать как информацию о том, что происходит с вашим вибрационным состоянием. Ваши сны являются своего рода анонсом предстоящих событий, поэтому, точно оценивая содержание сновидений, вы можете определить, какова ваша точка притяжения. И если вы не хотите наяву пережить увиденное во сне, то должны предпринять определенные шаги для изменения своих мыслей. Окружающий мир постоянно влияет на вас, в том числе и негативно. Полученная информация проникает в ваши мысли, и, возможно, вы начнете направлять поток энергии на проблемы с финансами, здоровьем и на многое другое. А ваша внутренняя сущность, зная о подобных мыслях, может с помощью сновидений дать вам понять, куда вы идете. Тогда, проснувшись, вы закричите «Нет, я не хочу этого!», а затем скажете «Чего же я хочу?» и «Почему я хочу этого?» после чего начнете направлять энергию на свои истинные желания и таким образом измените свое будущее.